Добрый день, с вами Дергачев Инсайд. Я хочу вам рассказать о выставке, которая проходит в доме 36 на Барибаева, организованная Гёте-институтом Казахстан совместно с этим домом. Выставка называется «Туман войны». Она прошла уже в нескольких странах. Участвуют в ней художественные работы художников из Украины, Азербайджана, о Германии, Нигерии, Казахстана. Вот, кажется, никого не забыл. Зал основной, украинский, три работы. Коротко о них расскажу. Да? Первое видео работы, а, работа – это а, девушка, которая пришла в украинском флаге, а потом а, на входе, примерно вот такой же вход, как на Борибаева 36, вот с такой лесенкой, вот, она на входе просто легла, завернувшись в этот в украинский флаг. И лежала лежало около часа, а люди проходили. И вот а дальше смотрите сами. То есть то впечатление, которое производит эта работа, очень большое. А, а, а имена мы поставим сейчас, может быть, не всех, вспомню художников. Но Дмитро Казацкий – это человек, который снимал фотографии на Зов стали да, то есть это один из бойцов Азова, который попал в российский плен и чьи фотографии облетели все мировые агентства. То есть вот это его работы. И есть еще работы грузинского и абхазского художника, которые сделали вместе такую видеосказку, посвященную преодолению войны. За моей спиной а, сверху проецируется работа а, азербайджанской а, художницы, а, которая называется «Ковровые бомбардировки». Она посвящена в, а, городам, которые были уничтожены полностью, а, начиная с городов а, Второй мировой войны, а, еще начиная с Герники и заканчивая полностью уничтоженным а, Мариуполем. Работа Алмагуль Медлебаевой «Полный реализм. Искусственный интеллект. Туман войны». На выставке «Туман войны» это то, на что я обратил внимание еще в Фейсбуке. Это очень странные, зомбированные и в то же время... Абсолютно человеческие, распластанные люди, это а, распластанная реальность, а, искаженная, а, многократно изувеченная. Это та реальность, которая в, нас, в которую нас погрузили а, вот наши власти и наши события, когда все были перепуганы и все находились в состоянии крайнего а, шока, полной изоляции, отключения интернета, а, фантомного ощущения нереальности происходящего когда людей захватывали похищали в полицейские участки пытали когда на наших площадях расстреливали людей когда мы не понимали что происходит и не понимал никто в том числе наша власть она не отдавала себе отчет в том что происходит Это работа очень сильное высказывание художницы и как художественное, так и во многом сильное политическое и идеологическое высказывание Алмагуль Минлибаева как гражданина. Я думаю, это во многом значимое высказывание еще и потому, что а, искусственный интеллект здесь абсолютно использован только как а, инструмент. Безусловно, это очень сильная, законченная и выразительная авторская работа. Я думаю, что а, того, чего мне не хватает в этой работе, это а, больше и больше и больше ее величины. Эта работа должна быть, как мне кажется, выполнена на большого размера листах для того, чтобы мы могли внимательно всматриваться в происходящее и в произошедшее с нами. Это очень а, страшное и одновременно очень точное высказывание.